Что? Смы смысле? В смысле? смысле? Эй... Почему камеры не двигаются? Что это такое? Mm. Эта игра содержит, возможно, пугающие скримеры, резкие звуки и вспышки света. Если вы эпилептик или же беременная женщина, то вам настоятельно не рекомендуется играть в эту игру. Во всяком случае, вы были предупреждены. Итак, хаюшки и котятушки, с вами снова Неллил. И по просьбе очень многих ребятушек, я играю в игру 5 ночей у Барсика. Котик, ты милый котик. Ладно. Так, погодите. Грачи клавиши, тучи полноэкранные, тучи законные. Вернуться в меню. Выключите игру, перезапустите игру. Я это не запомни, поэтому... Так, ладно, новая игра. Здравствуйте снова. Я встречу с тобой только после ночных испытаний. Нам нужно понять, что именно происходит в вашем доме. Какова ваша задача, спросите вы. Все просто. Мы установили видеокамеры во всем комнатам дома. И ты должен смотреть, не будет ли появляться там кто-нибудь. Также мы будем следить за камерами, как и ты тоже. К сожалению, некоторые камеры могут не работать. И да, помнишь ту маску? Одевай ее только в экстремальных случаях. Например, когда в твою комнату придет кто-нибудь из них. Кто? Кто из них? Алло, эй! Но чти. маску долго на себе от держать нельзя. Она небезопасна сама по себе и может содержать токсины, которые остались на ней с предыдущего случая. Что там было? Эй! Что? В смысле? В смысле? Эй никуда не нажимал, ведь ладно, первая ночь, первая ночь. Здравствуй, Антонио, это я, Дженди. Ага. Я позвонил тебе прям как и обещал тогда. Мне сообщили о каком-то подозрительном объекте в твоем... А? Постой, у нас что-то со связью. Подожди-ка... Я... Ч ⁇ Подожди. Что ж такое? Дверь... Ды... Похоже, не получится поговорить, а было. Давай завтра. Если с тобой что-то будет, то мы приедем за тобой. Мы тут круглые сутки. В общем, удачи тебе и, и... пока. Да. Ну, эм... Скорость. Или что это там написано? А, погрешность передачи изображения 30 минут. Что это такое? Пополнение коробки. Что значит пополнение коробки? Так, камера 3 около дивана. А, я вот. У меня тут туалет рядышком. Это моя квартира, да? А, вот около дивана. Это здесь, да? А кто из них-то прийти может? Что это ща было? Что это тут еще было? Что стоять? Почему камеры не двигаются? Что это такое? Что это? А -а -а! игрушка. Постойте. эта игрушка слишком близко ко мне пополнение коробки почему туалет не работает? Точно, тридцать минут. Маска. Как ее снять? А, вот, смотрите, все светлеет. Вот ведь сволочи. Казалось, тридцать. 30... Мать моя, святая травка! Игра кончена! Смотрите, там котик, там котик! Вот Что тут делать-то надо? Продолжаем! А, вот, смотрите! напомни тебе, как ты нам говорил, твои враги это игрушки, коты и одна кошка! Здравствуй, Антонио. Здравствуй. Черт, изображение 30 минут. И мне надо как-то уследить за этой гребаной игрушкой. Что это за коробка, кстати? Что за коробка? Может, в этой коробке кто-то сидит? И вообще, как? Не надо было найти эту сраную игрушку. Почему я не могу поворачивать камерами? Ай, ладно, привыкай, Наташа, привыкай. Ага, вот, уже час. Что-то изменилось, и это вот эта вот сраная игрушка. Только вот мне интересно, это что, человек фоткал свою квартиру? Зачем? Чем надо было фоткать свою квартиру? Ну ладно, в любом случае человек хоть как-то постарался. А я где-то эту игрушку могу потом обнаружить или нет? Она вот она. Почему. Камера 4 и камера 1 не работают. А -а -а! вот она, смотрите, гляньте, что творится здесь. Ай, ару! Ладно, мне придется поминать то, как вообще все расположено в этой комнате. И чертова токсичная маска. Благо, я пока что нигде не вижу никаких котов. И знаете, будет очень-очень плохо, если вдруг какой-то кошак резко пойдет э, в первую комнату, то есть, там, в туалет, например. Или еще что-нибудь. И знаете, какого хр... О, камера 4 работает, видимо, когда в ней есть кто-либо. Потому что сама по себе она не работала. Так, вот, смотрите, он перебрался в камеру номер 3. Я делаю пополнение коробки и смотрю вот сюда вот. А, он же появляется где-то отсюда, да? Я вот так вот сделаю на всякий случай. Около дивана. Это было где Во, Фуф! понятно. Значит, сам главный герой нам помогает. Что, что, серьезно, все? шесть утра было только пять. Одну, а, ну ладно, пропустила. Ой, а вот это Барсик, да, это Барсик? Уйди, пуди, господи. Так, для более красивого игрового опыта установите шрифты с и систем. Ну что ж, допустим, гря. Так, ну что ж, котятушки, думаю, на это можно и закончить прохождение игры в 5 ночи у Барсика. Не до конца, не волнуйтесь. Мне эта игра немножко заинтриговала. Я хочу видеть, как убивают котики. И вообще, они точно убивают? Какие-то коты-убийцы, блин. Это кто? Коротехомяки, а это котики. Бедные котики. <с <с <с <с <değer>. Не, ну сама идея очень даже прикольная, но черт, Она не очень как-то хорошо обработана, особенно с голосом. Ну, Считал поделать, видимо, игру делал только один человек. И что-то мне эти звуки на самом деле напоминают. Только вот что именно я не пойму. Прикольная идея также задержка на самом деле, то, что 30 минут, но с другой стороны, смотрите. Если будет примерно пятая ночь, и там будет задержка идти... О, господи, вот эта музыка, вот эта музыка, вот эта классная! М -м -м, как я люблю такое. В вот, общем, смотрите, пятая ночь, например, или шестая, если она есть. Хотя, опять ночей... Ну... ФНАФ тоже пять, но да ладно. Если вдруг тут появится там, пятая или шестая ночь, и там будет, типа, быстро-быстро-быстро... Я не думаю, что какой-то котейка будет ждать там 30 минут на одной только комнате. Он, наверное, переместится за секунду с одной камеры на другую. И я должна буду умудриться узнать, что он сейчас переместился туда. Что он уже там в моей комнате может находиться, что не на камере. И, блин, тут все запутано. Но в любом случае, что это такое пароль? Что такое пароль? Наверное, мы его потом узнаем. Но в любом случае, котятушки, я надеюсь, что вам понравилось данное видео тоже. И Если это так, то одарите мне своим лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на канал Зеркс Про. И всем пока, котятки!